Так, ну сейчас попробую показать, э, как светят светодиодные лампочки в парах. <coughs> э, уже практически ночь. Покажу это в гаражном проезде, потому что улицы города освещены хорошо, и светофор на них так хорошо не видно. Вот я включил габаритные огни. Вот я включил пары. Как видите, светят беленьким. Светят просто классно. Вот тут соседи еще ремонтируют свою машинку. Вот так вот они светят на ворота соседского гаража. Ну и давайте немножко проедем Снимаю на телефон Камера разрядилась, к сожалению Вот, пожалуйста, ближний свет фар Так что освещают они здорово Светят хорошо По трассе уже ездил с ними Никто не моргает встречка, никого не слепит Так что все здорово, все хорошо Я рад покупке и доволен ей Ну вот уже давайте попробуем немножко по освещенной улице проехать Сейчас пропустим машинки И поедем вот в принципе на освещенной дороге они светят разметку видно изумительно все здорово все классно так что всем рекомендую менять галогенки на светодиоды всем пока